здравствуйте друзья на этом фото вы видите как догорает киевский бронетанковый завод под киевом в дарнинском районе на котором ремонтировалась подбита техника войск киевского режима теперь уже ремонтироваться там никто не будет а эта схема железных дорог актуальная на сегодняшний день. Чтобы было понятнее, как легко прекратить поставки на Донбасс, подкрепления, которые поступают по железной дороге, я могу сказать, что один из жителей Краматорска вчера видел, как идет эшелон с бронетехникой. То есть вы понимаете, что уже в этом регионе она, по крайней мере, перемещается по железным дорогам. Это при том, что там идут интенсивные боевые действия. Я так понимаю, что прекратить это можно только после принятия политического решения. Почему его нет, я не знаю. Ну, может быть, потому что у нас все-таки идет специальная военная операция, неполноценная война. К тому же у нас идут переговоры, у нас же, собственно говоря, даже ургант является патриотом его вот через коромысло в центр мирового тяготения. Ну, Бог с ним. Языковой омбудсмен Тарас Кремень в Киеве, по крайней мере, не страдает никакими иллюзиями, специальную военную операцию не проводят. Он требует запретить преподавание в школах русского языка, а заодно пересмотреть перечень изучаемых книг по предмету зарубежная литература, потому что там по-прежнему сохраняется очень много русской литературы. Но я думаю, что главное ему поспешить с этим делом, потому что до 1 сентября многое может измениться, есть риск не успеть. Зато вот британский клоун пообещал своему киевскому коллеге бронетехнику, которая должна поступить в ближайшие дни. И естественно по тем же самым железным дорогам, которые до сих пор еще работают. Ну и еще одно. В России капитализм, поэтому в условиях специальной военной операции он приобретает гротескные формы и к сожалению смертелен зачастую в буквальном смысле для многих украинских беженцев, которые пытаются попасть на территорию России. Дело в том, что в условиях капитализма все услуги платные. А люди, которые в подавляющем своем большинстве попадают в Россию, большими деньгами не располагают. Это не те золотые мешки, которые удрали после 24 февраля на Запад. И там сорят деньгами, разъезжают на Бентли и рассказывают, что им, их плохо обслуживают. Это, как правило, в подавляющем большинстве люди бедные. Многие из них без документов. Но Оформить пакет документов в России стоит 5 тысяч рублей. Переводы сейчас вот пакета документов, это то, что рассказывают беженцы, половиной тысяч рублей. У многих таких денег и отродясь не было. Мало того, организационных вопросов очень много, которые не решаются. Понимаете, они решаются по условиям мирного времени, а это занимает очень много времени. При том, что людям в первое время наиболее тяжело, им нужно обеспечить хотя бы вот этот первый месяц пребывания, а потом уже что-то оформлять серьезно, хотя бы какие-то временные документы, но и принять в конце концов решение на общероссийском уровне, что эти беженцы, по крайней мере, получали сейчас услуги бесплатно. К другим новостям. В Харькове мародеры выносят целые офисы, выносят все, что угодно, камеры фиксируют это, пытаются вызывать полицию, но бесполезно. Судя по всему, вот именно так сейчас реализуется киевским режимом власть в осажденном городе при этом сам киевский режим уже начал получать помощь с последнего гранта в 800 миллионов долларов которые выделили американцы напомню в него входит 11 вертолетов ми 17 18 155 миллиметровых гаубиц ховицер и 300 дронов камикадзе кстати чтобы было понятнее вот это Гаубиц ховицер м-114 Та американская полевая гаубица времен Второй мировой войны, она была разработана и начала поступать на вооружение в 1938-1941 годах. Короткоствольная гаубица, я так подозреваю, что для нее будут подходить советские 152-миллиметровые снаряды, видимо именно для этого, поэтому они поставляются на Украину. Но Надо сразу отметить, что точность такой гаубицы будет весьма низкая. Круговое отклонение снарядов. В общем, бить можно только по площадям. Да, и вот, кстати, ответ на вопрос о том, почему Сбербанк не заходит в Крым, и тем более не заходят на территории, которые освобождены вооруженными силами России. Почему с такой яростью и быстро ответили о том, что в Наргадаре работает не их, а банковское отделение. Дело в том, что через Сбербанк идут расчеты за газ и нефть, которые поступают в Европу. Поэтому под санкции ЕС Сбербанк до сих пор не попал. Но... Цитата. «Мы смотрим на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. Об этом говорит глава Еврокомиссии. И можно не сомневаться, что в мае санкции против Сбербанка будут приняты. Сейчас единственное, что сдерживает Евросоюз, это выборы во Франции. Все понимают, что как только будут приняты санкции против Сбербанка и поставок нефти в Европу, неизбежно начнется падение популярности, в том числе и французского Макрона, у которого сейчас второй тур и, естественно, такой удар. По имиджу ему не нужен, поэтому все отложили до мая месяца. А так примут без вариантов, поэтому Сбербанк уже может готовиться открывать отделение в Крыму и в Херсонской Запорожской областях. Ну и Джан Хэцин, это аташе по культуре при посольстве Китая в Исламабаде, опубликовал очередную карикатуру и сопроводил ее надписью «Наблюдаю, как горит Европа». Во многом он действительно прав, но это еще не полноценное горение, это скорее искра, от которой начинает только загораться пламя. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.